Реально, если зайти на youtube канал у Евразийской один предпринимательство у нас в принципе все практически за 30. У нас крайне редко бывает от 20 до 30, что нас расстраивает. Потому что я, Но вот такие-то предприятия... не покупают от 20 до 30. Кажется, что молодо зелено, пушок там на 2 но это тоже, это тоже возражение, ну, вот. которое можно побороть. Вот. Какой вопрос, что молодняк не очень понимает, что это действительно... Ну, то есть у них такое же отношение, как было у меня, что это нужно быть собакой, злющей, нужно, чтобы ты умел обманывать. Как, как мне недавно юрист один встретился, и говорит: слушай, ну, мы же с тобой, ну, понимаем друг друга, я юрист, а ты риэлтор. Я говорю, в смысле, о чем сейчас речь идет? Он говорит, ну, мы же там умеем сгладить углы. Я говорю, врач в смысле... Я говорю, нет, нет. Я говорю, если ты по жизни, простите, кусок непонятно чего, то не надо меня к себе приписывать. У меня максимально прозрачная деятельность, максимально прозрачный бизнес, у меня и компания абсолютно белая, ни, ни единой копейки у нас не проходит ни в одну сторону, ни в другую, все полностью по расчетным счетам, поэтому, ну то есть мы со всех сторон. Такие достаточно порядочные ребята. Но когда я пришла в недвижку, у меня было такое отношение, что я просто не выживу, потому что меня там заклюют. И реально был же момент, когда я проходила через то, что там, да мы тебя отсюда выселим из этого геленджика, а у нас так не работают, но ну, ты посмотришь еще, сейчас мы тебе бойкот устроим, господи, сколько раз бойкотировали агентство и, и все тому подобное, чего мы только не переживали. Но в итоге можно работать абсолютно адекватно, легально при этом, особенно частнику риелтору, можно работать вообще без проблем, зарабатывать mm -hmm. хорошие деньги с минимальными налогами, Uh, вести полностью все свои дела. И юридическое сопровождение был вопрос в том числе, потому что в, у, у каждого частного агента не проблема найти дружественный юридический кабинет. Если ну, вы так. работаете на первичке, друзья, вам вообще нет такой необходимости, потому что на первичке работа сужается только исключительно до продажи. Довести клиента и все. Никто вам никогда в жизни не даст трогать ни один договор строительной компании. Никакой. Даже не имя. А...